Здравствуйте, дорогие партнеры, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Рзуманян. Я сегодня записываю свой ролик праздничный, так как я стала победителем розыгрыша в лотерею. И я выиграла джекпот. Ребята, вот мой приз. 6 тысяч рублей у меня в кабинете. И сейчас я во время ролика выполню все условия, которые у нас для этого джекпота. Значит, я должна купить на площадке World Money первый и четвертый стол. Я очень рада за то, что я победила. У нас здесь давно уже проводился, у нас было столько розыгрышей между маленькие розыгрыши которые способствовали вот такому большому джекпоту. Поэтому, ребята, я всех благодарю, всю, всю нашу команду, всю огромную наш, наш фонд, администрацию, нашего, конечно, спикера Дмитрия Леонтьева. Это его затея, это его идея. И все, которые обязательства по розыгрышу взял на себя. Он проводит у нас розыгрыши. Он проводит полностью все по стратегии этой. Стратегия 86 и розыгрыш лотереи. Ну и те, которые сегодня у нас еще были победители. Я тоже всех поздравляю, ребята. Молодцы. То, что вы победили, это очень круто. Пять человек у нас победители. Был конкурс у нас, розыгрыш на ревпост вот и у нас победили наши пять а, человек, а, поэтому я поздравляю всех победителей, ребята. А, ну и конечно себя любимую. ну и теперь выполняю все условия нашего а, нашей лотереи. захожу к себе в кабинет. как вы видите, а, джекпот был 6 тысяч рублей. вот они теперь у меня на балансе эти а, 6000 тысяч получила я, а, значит покажу в разделе «Финансы». Я получила этот джекпот себе. Вот он, бизнес, логин, 6 тысяч рублей. Вот и теперь я выполняю условия нашего конкурса. Я покупаю на первый стул себе клона за тысячу рублей. Вот он мой клон стал. Выставляю бронь. Брони у нас полностью... Наш бизнес полностью управляемый. Поэтому мы выставляем брони. Куда выставили бронь, туда и станет партнер. Или же ваш клон. И на четвертый стол, который стоит у нас 5000, я точно так же покупаю. Выставлена у меня бронь, я проверила. И я покупаю себе за пять тысяч клона. Успешно. И выставляю броню. Еще раз огромная благодарность. Всей, всей нашей команде, благодарность фонду, благодарность нашему спикеру Дмитрию Леонтьеву. Всем, да, я хочу сказать вам, дорогие партнеры, всего лишь 100 рублей, и вы можете выиграть, посмотрите, я выиграла джекпот 6 тысяч, 100 рублей это не такие большие деньги. Я всех вас прошу, участвуйте, сегодня я выиграла, завтра вы выиграете. Я буду очень рада, поэтому всех призываю, ребята, покупайте лотерею и давайте будем с помощью даже лотереи мы будем продвигаться, продвигать свою команду, продвигать себя и, естественно, зарабатывать огромные деньги. Ну и я в конце покажу все-таки, сколько же у меня на сегодняшний день заработано, ребята. Я показываю, у меня заработано 238 тысяч 790 рублей. Для меня, как для пенсионера, это очень хороший доход. Ну, на этом я прощаюсь с вами, до новых встреч на моем канале. С вами была Ольга Арзуманян.